Всем привет! С вами в эфире портал 713 и я его ведущая Хмелькова Ольга. Сегодня мне хочется с вами поделиться ответом на вопрос, почему же все-таки у нас идет блокировка пользователей с наших ресурсов и удаление или бан, или еще какое-либо ограничение по нашим ресурсам, да, чтобы вы все понимали, нашу внутреннюю идеологию, наши внутренние договоренности, которые есть на нашем ресурсе. Первое, на что хочется обратить внимание, это ссылки. Дело в том, что ссылки отнимают слишком много времени. Как правило, люди шлют ссылки, не разобравшись, либо просто кто-то их попросил порепостить, либо еще по какой-то причине. 90% информации и ссылок абсолютно непродуктивная, непроверенная и нерабочая. Поэтому засорять ими ленту мы сочли абсолютно ненужными. Это первый момент. А второй момент. Ссылки на YouTube и на прочие видео отнимают неимоверное количество времени. Их, как правило, никто не смотрит. Даже если смотрят, отпра отправляют это все на потом, да, откладывают, и потом неизвестно, смотрят ли люди вообще. То есть лента забивается, если позволить, допустим, одному человеку кидать ссылку, два, три, эта ссылка начинает кочевать <laughs> из раза в раз, да, и люди ее начинают опять опять слать. И таким образом получается, что ссылка на одно и то же видео в любом чате, в любом ресурсе раз в 15 за день, за неделю проскакивает. Это тоже идет некое, скажем так, засорение ресурса да, и неуважение к участникам. Вы поймите, что все вообще-то занятые люди. да. У нас 24 часа в сутки. Если осматривать все видео, все остальное, то вообще времени на какую деятельность не останется. То есть любая ссылка на любой ресурс уводит внимание человека, да. Человек начинает, скажем так, расплываться, пребывать в фрустрации, да. Вот он узнал какую-то информацию, а что же делать? Как правило, все эти ссылки мало чем помогают в отношении поиск ответа на вопрос «что делать?». Проблема-то понятна, смысл-то понятен, а что делать с этой проблемой никто не понимает. Вот э, основная задача того, почему мы ограничиваем ссылки. Если мы, допустим, раскопали какую-то информацию, да, мы очень плотно занимаемся темой ЖКХ, вот что делать по ЖКХ я, допустим, знаю. И любого человека я могу сориентировать с любым вопросом, да, даю консультации, отвечаю на вопросы, как делать, что делать, как-то направить и так далее. Очень много уже раскопанной информации а, агрегировано, выложено в нашем портале. Мы ее не скрываем, мы, у нас там никаких там за пазухой дополнительных источников нет. То есть все, что мы накопали, все, что мы вырыли, мы с вами делимся совершенно открыто. Пожалуйста, берите, используйте. Если там где-то чего-то нет, а появилась новая фишка, да, но либо мы ее сочли не с сильной позиции да, с точки зрения доказывания в суде, вот, либо мы ее не знаем. По двум причинам. Но в любом случае вы можете прислать администраторам эту информацию, мы ее проверим, если сочтем важным, нужным дополнением, мы ее добавим на свои ресурсы, либо добавим, сделаем обновление версии документов. Вот. А почему мы удаляем людей? Мы удаляем людей за деструктив, за хамство, за пренебрежение, за неуважение, за мат, за любое предъявление претензий. Почему? Потому что мы хотим сохранить на своих ресурсах все-таки позитивный настрой, вот. дать людям, скажем так, глоточек свежего воздуха да, позитивно, потому что во многих чатах ну, реально идет ругань, срач. И у меня такое ощущение, что очень много кто высказывается в этих чатах абсолютно психически нездоровые люди. Вот. И почему-то все остальные вынуждены их терпеть, да, их хамство пренебрежение, оскорбление и так далее. Я считаю, что это из разряда неуважения к человеку, когда люди приходят и начинают резко с порога задавать вопросы, почему тут вот меня не уважают. Но для того, чтобы вас начали уважать, вы должны сначала уважительно относиться к тому сообществу, куда вы, собственно говоря, пришли. Изучить информацию, присмотреться к людям, да, понять, что происходит, как-то самостоятельно провести вот эту работу, а уже потом какое-то свое мнение высказывать, да, либо какое-то дополнение, либо вообще принять решение отключиться от сообщества. Но я смотрю такую тенденцию сейчас, что вновь прибывшие люди, день-два не разобравшись ничего, начинают права качать и начинают вести себя по-хамски, предъявляя претензии на ровном месте». Причем ни от одного этого человека я не увидела конкретику. Статья такая-то, Декларации прав человека, нарушено мое право. Ни от одного я не увидела. Я все-таки люблю оперировать какими-то судебными понятиями, да, то есть, если вы предъявляете претензии, пожалуйста, предъявите мне статью, да, закон или область права, на которую вы претендуете, и почему вы считаете, что я что-то нарушила в отношении вас. В конце концов, я вас не приглашала, да, я вас сюда не затаскивала силой. Это было ваше добровольное решение прийти в это сообщество, познакомиться с ним, взять отсюда какую-то информацию, да. Но если вы пришли, будьте любезны как-то вот себя а, адекватно по-человечески вести. Вообще, в моем понимании, да, настоящие человеки относятся друг к другу не просто уважительно, а на правах великого доверия, какой-то, я не знаю, там, человеческих других остальных качеств, да, добропорядочности и так далее. Об этом же нам и говорит закон, что любые, ну, любые разночтения, да, любое толкование трактуется в пользу обвиняемого. То есть, если вы меня в чем-то обвиняете, так вы обвиняете меня конкретно со ссылками на факты, да, на доказанные, со ссылками на статьи и так далее. Поэтому э, я считаю, что вот такие люди, которые приходят, да, считают, что их права нарушены, начинают хаять, начинают себя как-то вести не по-человечески, я удаляю без объяснения причин. Ребят, я не хочу просто на вас тратить время. У меня каждая секунда расписана. У меня людей целая гора и маленькая тележка. Понимаете, кто каждый день беспрерывно мне звонит, пишет, обращается и так далее. И мы э, пытаемся помочь решить э, проблему каждого. Более того, мы еще занимаемся сейчас решением вопроса на глобальном уровне. Да, то есть мы хотим, допустим, все ЖКХ э, убрать вообще из нашей страны э, в, ну, в плане оплаты. Да, и мы разрабатываем этот вопрос, и у нас достаточно много ресурсов туда уходит сейчас. Да, я делаю то, что я могу. Раз я уже раскопала, раз у меня уже есть такие наработки, почему бы это не довести до конца? Вот у меня просто к вам, ко всем, да, э, кто меня критикует, вот один простой вопрос. Я хочу это сделать. Вы почему против? Вы хотите платить за ЖКХ? Вот я не хочу, я буду это делать. Вот. Почему вы мне считаете, нужно мне мешать, на каком таком основании? То есть, я так понимаю, что вы оппоненты да, с той стороны, вы какие-то владельцы структуры ЖКХ и так далее. Да, те, кто меня бомбят. То есть, я рушу вас, ваш бизнес сейчас, тогда мне ваши обвинения совершенно понятны. Если вы никак не относитесь к этому бизнесу, то мне ваши вот обвинения, какие-то сообщения просто непонятны. Да? Если если вы простой человек, вы понимаете, что вас со всех сторон стригут, и вы выступаете, да, да, стригите меня, но это какой-то мазохизм, извините меня, пожалуйста. Вот. Я делаю совершенно маленькое дело, то, которое считаю нужным, то, которое считаю в своих силах, да, и почему я его не должна делать? Кто мне запретит? Вот я так решила. Кто-то решил по-другому, кто-то решил золото искать, кто-то решил там еще что-то делать, да, кто-то решил государственные органы восстанавливать, кто-то решил, я не знаю, там в ООН заявляться. Да ради бога, вам кто мешает? Кто-то кооперативы создает? Ну я же к вам не лезу, я же никому не хожу. И не говорю, что это вы тут без меня решили кооператив создать. Совсем что ли, обалдели? Да еще и с таким уставом, мне не нравится. Я еще ни к одному при не пришла, я не заявила, потому что я нормальный, здравый человек. Нормальные, здравые люди, я считаю, так себя не ведут. Почему я должна приходить да, и раскритиковывать идеи там, или действия других людей? Они вправе делать каждый свое дело. Кто как хочет. Каждый. Почему я не могу рассказывать про других людей, кто что делает, если мне нравится и резонирует их деятельность? Вот почему не могу? Вот, пожалуйста, вот Злата Носова а, рассказала про трасты. Мне очень это видео понравилось. Она шикарно рассказала. Умничка, я выложила это видео на своем ресурсе. Почему я не могу это сделать? У меня Злата ничего не запрещало. понимаете? В чем проблема? Я источники всегда выкладываю, где и что я беру. Я не собираюсь Злату пересказывать. Я просто взяла и выложила целиком и полностью ее ролик. Вот. Также со всеми остальными ресурсами. Если где-то что-то я беру и то, что я могу, по крайней мере, найти в интернете, показать, где я это взяла, я это выкладываю. Никаких здесь каких-то проблем, да, и ни, никакую тайну Мадридского дворца, откуда я беру информацию, я не даю. Более того, вся эта информация в повествовательных целях, я уже говорила об этом неоднократно, это не цель моей работы, это не цель моего заработка. Я занимаюсь системой ЖКХ, мне это интересно, я это делаю. Вы ко мне имеете какие-то претензии по ЖКХ? Если имеете, напишите мне в личку, да, выскажите мне в личку. Не надо, народ, освобождать от повинности уплаты ЖКХ, потому что там тра та, -та. и дальше всю свою петицию мне, пожалуйста, выскажите. Всеми остальными вопросами я не занимаюсь. То, что мы в рамках решения вот такого вопроса, да, постепенно начинаем заниматься другими какими-то проектами, да, ну вот в частности, вот у нас родился я человек и так далее, вот, и это родилось в связи с поездкой в ООН, да, потому что мы понимаем, что, допустим, такую большую тему, как ЖКХ, мы можем пропихнуть, только зайдя сверху, потому что снизу ее сломать невозможно. Вот этот проект и поездка в ООН, она как раз-таки связана для того, чтобы мы могли иметь выходы выходы через верх, да, сломать эту систему. Все, ребят, если вы в этом видите угрозу в каких-то других проектах, там, я не знаю, в, в прочих разных ваших мероприятиях, то, пожалуйста, свяжитесь со мной, и скажите в чем конкретно, да, где я вам конкретно перешла дорогу, вот, что вы тоже хотели там такое великое благо для людей сделать, а я вот вам мешаю в этом направлении. На самом деле, не видела вообще еще ни одного, да, кто бы пытался вот так на массовом уровне воздействовать на систему ЖКХ, заходя в прокуратуру, в Следственный комитет от имени большого количества людей, да, заходя там в ООН, решая этот вопрос. Вот. Я не видела. Если кто-то еще есть, да, то почему бы нам не объединиться и не агрегировать все наши усилия. Вот я всегда приглашаю к единению, к сотрудничеству и так далее. Я считаю, что сейчас не время ругаться, не время оспаривать, где чье, где чья информация. Да какая разница? Мне вот, допустим, без разницы, кто сделает нашу страну счастливой, кто нас всех раскредитует, кто нас всех избавит от повинности ЖКХ, кто нас всех там, не знаю, озолотит. Вот кто золотит, да, с тем я и буду жить и дружить. Какая разница? Мы все делаем одно дело, но неужто вы это понять не можете? Ну вот э, все, кто вот сейчас какую-то тут войнушку начинает вести, вот зачем вы это делаете? Ну я так понимаю, что вы какие-то проплаченные товарищи, да, от нашей власти. Вот, э, голос народа хотите заглушить. Ну вот я по-другому расценивать это, к сожалению, не могу. Если вы можете это опровергнуть, то, пожалуйста, опровергайте, да, что вы действуете во благо народа. Сейчас я вижу, что вы действуете, все, все кто сейчас ведет на меня нападки и какие-либо разоблачительные там всякие материалы готовит, вот, я вас воспринимаю как оппозицию со стороны власти, потому что вы сейчас действуете против народа, против народа, который живет в нашей стране, на нашей территории.